С вами Зайцев Алексей, и сегодня хочу дать немножко вредных советов для сетевиков. Самых важных советов о том, как максимально быстро раздражать своих людей. Будьте супер вдохновленными. Рассказывайте вот так про бизнес. Чтобы от вас это исходило, это было как кипяток. Чтобы человек, встретившись с вами, понял, что, блин, даже если он не зарабатывает, но он просто ненормальный. Чтобы от вас исходили идеи, чтобы вы почти кричали о том, что вы одержимы этим бизнесом, говорите какие-то прописные истины, что вы это делаете э, во благо ценностей, во благо каких-то там новых, уникальных э, там, форм жизни, то, что вы хотите изменить себя, то, что вы хотите изменить мир. И эта одержимость обязательно будет раздражать ваших людей. До встречи.